Доброго времени суток, это видео создано при поддержке Коптер 24. Так вот, кейл хотел, чтобы я сделал обзор деталик. Начинаем. 15-дюймовый пропеллер DJI 1555. Дальше аппаратура, но она не будет использоваться в карбоновые трубки, 40 сантиметров в длину, диаметр 22 миллиметра внешний. Самое тяжелое в этом проекте это аккумуляторы. Их короче несколько вот у них тут логотипчик, коптер 24. Два аккумулятора по 10 22 вольта и один аккумулятор 16 мАч. часов. Дальше переходим к коробочке. У нас тут, короче, Ардуина Nano. Ну, это Ардуина сгоревший, потом, и поэтому будет использован другая Ардуина. Прям мешок с проводами. Регуляторы Фабингговские на 300 А4 штуки. Дальше у нас идут какие-то большие бананы. Честно, без понятия, как они называются, но а, у нас две пачки таких коннекторов. Мотор Sony Sky X4110, а, плеточка для проводов, крепление для винтов, балансир пропеллеров, хотя без понятия, зачем он нам, если у нас пропеллеры и так балансированы. Ну и плата разводки. Так, и чуть не забыл. привод какой-то китайский на 4 кг, он хоть и на 4 кг, но мощности у него хватает. Наза Лайт, прошитая NASA V2. NASA NASA, в Наза В2. Наза как Наза, в общем-то. Ну и может быть, когда-нибудь до нас дойдет принтер, и мы напечатаем все быстро, а не кусками. А так, получается, хорошие детальки. Достаточно прочные. Все эти детальки довольно проблематично сломать. До встречи видео про сборку. Всем удачных полетов И до встречи.